Когда мчишься на мотоцикле поравнения, пять минут твоей жизни бывает интереснее, чем у многих людей вся жизнь. Да, это прекрасные мгновения. Фу, добрались до трави мюнды, до пляжа. Короче, теперь это дело надо как-то успокоить свои нервы после такой поездочки. В общем. Не знаю, как я назад поеду, наверное, на поезде. Да, в общем, короче, это самое. Ветерок что такой? Он Леха говорит, такого ветра на автобане еще никогда не, не встречал. Короче, рвала просто и Не знаю, мне голову чуть не оторвало. Вместе со шлемом. Вот, короче, конечно, ощущение, да, не каждому пожелаешь такое, когда проезжаешь там мимо трейлеров и этих автомобилей, ну, мыслей всякие в голову короче. У тебя должна быть все время включена камера, а потом должен. Самые а... интересные, бытовые, именно бытовые моменты.